Закон мяса. Вкус и качество в каждом кусочке. Друзья, приглашаем вас в мясную лавку «Закон мяса». У нас всегда аппетитное, сочное и свежее мясо. Мы выбираем продукцию только премиального сегмента и радуем наших клиентов отличным вкусом уже более шести лет. Не хотите ломать голову над приготовлением гастрономических изысков? Мы приготовили для вас авторские ресторанные полуфабрикаты. Приходите и покупайте! Не хотите стоять у плиты? Вкуснейший ужин приготовит ваш личный шеф-повар. Для этого выберите блюдо на сайте или по телефону. Обсудите детали с нашим шеф-поваром, добавьте по желанию свои ингредиенты. Сделайте заказ и заберите готовое блюдо. Или закажите доставку. Эта изысканная еда обязательно порадует вашу семью и удивит даже самых взыскательных гостей. Собирайтесь в гости и не знаете, что подарить или просто хотите порадовать любимого человека? Прихватите нашу подарочную гастрономическую корзину с деликатесами. Ммм, превосходное мясо, отличное вино и вкуснейший сыр. Разве это не идеальное сочетание? Такой подарок, точнее его вкус, запомнится навсегда. И конечно вы всегда можете отведать прекрасные итальянские пасты и сочные бургеры прямо в нашей лавке. Нежнейшее мясо, хорошо сочетаемые ингредиенты это закон вкуса. Закон мяса. Кускус. -кус. Любовь с первого укуса. Кускуса.